Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне бы хотелось обратить ваше особое внимание к нашим основным программам. Это Идеал Мини и Идеал Макси. Это реально путь к большим деньгам, к огромным деньгам. Давайте с вами разберем преимущества нашей компании в том, что у нас очень удобные платежные системы. У нас нет проблем с пополнением и с выводом денежных средств. Мы работаем с такими платежными системами, как Сбербанк, Пауэр, Перфект, подключена фрикасса и вывод денежных средств на любые платежные системы, что немаловажно. Также обратите внимание, что у нас идет управление двумя бронями. Это вы можете управлять своими лично приглашенными партнерами. И также вы можете управлять своими собственными клонами. В основной программе клона 2. Это из третьего стола идет во второй стол, вами управляемый из вашего кабинета. Также с пятого стола идет клон в третий стол. Это на самом деле огромное преимущество, что клонов здесь в меру. Когда идет большое количество клонов, они забивают систему, а у нас все здесь продумано и предусмотрено. Вход открыт у нас на любую площадку по вашему выбору. И в каждой площадке открыт вход в любой стол. Это тоже немаловажно, потому что вы в любой момент всегда можете купить собственный клон, выгодную для вас позицию, продвинуть себя и получить денежки на вывод. Это тоже круто. Дальше. У нас к основной программе подключена партнерская программа до третьего уровня в глубину. И это тоже огромное преимущество в том, что вы всегда в своей команде заинтересованы в друг друге. Вы всегда будете помогать друг другу и зарабатывать до третьего уровня в глубину. А сейчас давайте более подробно разберем, как и за что идут начисления по партнерской программе. Обратите внимание, что у каждого из вас первая линия без ограничений. Вы можете людей регистрировать по своей ссылке, а расставлять по столам, куда посчитаете нужным. И неважно на второй, на третий уровень. У нас все в кабинете очень удобно, есть поисковик, вы можете нажимать на фотографии людей, перешагивать, смотреть, как стоят ваши люди, ставить под них брони и расставлять своих людей на любой уровень. Эти люди будут являться вашими партнерами первой линии и от всей их работы вам будут идти партнерские начисления. Даже в случае обгона бывают такие ситуации. Вы пригласили к себе человека. Человек более активен, чем вы. Он включается в работу, приглашает людей быстрее, чем вы и уходит в матрицу спонсора. Не переживайте. Вы здесь будете получать реферальные начисления по всем столам от всей проделанной им работы. Это тоже предусмотрено. Далее, смотрите, бывает такая ситуация, когда вы уже построили свою структуру, работаете, к примеру, на любых других площадках компании, и вы делаете активацию в основную программу. А ваша первая линия еще не готова. Они еще думают. То есть не активировалась, к примеру, ни первая, ни вторая линия, а вот третья, четвертая, десятая, неважно с любого уровня внизу в вашей структуре, человек делает активацию, вы активен, и система найдет именно вас, и человек станет по вашей броне, именно туда, где у вас стоит занять один. Потому что занять один бронь главная, а вторая она запасная. И более того, этот человек будет являться как ваша первая линия. То есть он будет двигаться по столам, а вы будете за него получать все реферальные начисления также до третьего уровня в глубину. То есть в системе автоматически на наших основных программах предусмотрена компрессия реферальных начислений. Деньги не уходят в компанию, они в любом случае распределяются среди наших активных партнеров. Это вообще огромное преимущество. Подумайте, посмотрите, взвесьте все за и против, принимайте решение работать в основных программах и зарабатывайте. Нереально огромные деньги. Давайте с вами разберем, как работает маркетинг этих площадок. С первого места всегда идет накопление. С третьего всегда идет переход на следующий стол. А второе место зарплатное. Так вот, первый стол всем нам нужен, чтобы мы вернули свои полторы тысячи рублей. Если вы желаете сократить количество приглашаемых людей, то есть двигаться с меньшим количеством людей к большим деньгам, вход открыт в любой стол. Вы можете сами для себя выбирать любую стратегию. Вы можете начинать со второго стола. Ваши партнеры, либо вы сами с четвертого стола. Неважно. Даже если вас нету на данном столе, а у вас идут туда партнеры, вы в любом случае получаете все реферальные начисления. Это тоже наше преимущество. Здесь на самом деле все предусмотрено. Итак, с третьего человека вы переходите на второй стол. Второй стол, со второго человека деньги распределяются на три уровня вверх активных партнеров. Вам тысяча, спонсору и вышестоящему. Вы заинтересованы в движении ваших людей. Вы работаете со своими партнерами. Ваши люди своих ставят, вы своего поставить можете. Вспомните, о чем я говорила. Куда бы вы ни ставили своих людей, это будет ваша первая линия. То есть люди работают, а вы зарабатываете. Так вот самое малое вы заработаете, три тысячи. Потому что у каждого будет по 3 зарплатных места. С третьего уровня 9 раз самое малое по 1000 рублей. То есть 13 самое малое. А по факту намного больше. Потому что невозможно сосчитать, сколько вы пригласите собственных партнеров. Сколько у вас людей будет во второй линии. Сколько клонов будет у вас во втором столе. На каждый клон начисление. Третий стол работает точно так же, только вход идет 6 тысяч. 3 и 3 – это 6. Деньги распределяются на 3 уровня по 1000 рублей, то есть самое малое тоже 13. Но у каждого из вас будет клон, вами управляемый из вашего кабинета, который вы поставите на второй стол. Вспомните первое накопление, второе – это зарплата. Здесь ничего не учитано. Здесь денег намного больше, чем написано на слайде. Четвертый стол разбираем к вам. Стал человек. На второе место вам 7000 а реферальные по 2 500. Со второго уровня 3 раза по 2 500, с третьего 9 раз по 2 500. То есть самое малое 37 тысяч рублей, а по факту возможно намного больше. Пятый стол. Вам сразу 10 тысяч рублей по 3 тысячи реферальных. Самая малая 46. Плюс клон идет вами, управляемый, в третий стол. А на каждый клон идут такие же начисления. Ваш клон, такой же бизнес-место. Это очень удобно. Вся работа идет с одного личного кабинета. Вы расставляете, вы управляете бизнесом и вы зарабатываете до бесконечности. Шестой стол. К вам пришел человек, вам сразу 35 на вывод. А за 15 идет автоматическая активация «Идеал М-Макси». А это огромные деньги. Со второго человека 50, с третьего 50. То есть на одно место 135. А у вас клоны гуляют по системе. Ваши доходы реально без ограничений. 109. Это партнерские начисления, если у вас 3 человека, а если больше в вашей структуре, не сосчитать здесь денег. То есть самое малое вы можете здесь заработать 244 тысячи, а по факту намного больше. И огромное преимущество еще и в том, что когда ваши люди, они уже будут у вас в шестом столе, вы не потеряете к ним интерес, потому что ваши люди будут зарабатывать на шестом столе, а движение у них идет по всем столам. То есть люди работают, а вам все сыпется и сыпется партнерские начисления на постоянной основе. А мы сейчас с вами перейдем на следующую площадку. Идеал М-Макси. Обратите ваше внимание. Площадка идентична. Она работает точно по такому же принципу, но вход 15 тысяч рублей. Ваши все доходы увеличиваются ровно в 10 раз. Деньги нужны. Посмотри на слайд. Зарплата в каждом столе все управляемые деньги нереально большие. Как можно попасть на эту площадку? Вы уже поняли, через «Идеал Мини» идет автоматический переход. На площадке «Файстрек» на втором столе вы можете зарабатывать за каждый пройденный круг 15 тысяч рублей. Пожалуйста, переходите на площадку «Идеал макси Вы работаете на фабрике клонов, зарабатываете денежные средства, не пожалейте 15 тысяч, переходите на данную программу, потому что здесь сразу же на первом столе вы еще и автоматически переходите на фабрику клонов Макси. А если вы уже там есть, все ваши клоны, клоны ваших партнеров перейдут в ваши столы. Представляете, какое движение? То есть фактически с трех площадок вы можете перейти на площадку «Идеал М-Макси». Это три дороги, ведущие вас к большим деньгам. Если вам нужны деньги срочно, 15 тысяч рублей вы можете взять из своего кармана. Не такие это большие деньги по сравнению с тем, что вы будете здесь иметь. Ставьте перед собой цель. Машина нужна? Пожалуйста. Квартира нужна? Пожалуйста. Вам деньги нужны? Пожалуйста, кредиты, ипотеки, все финансовые проблемы вы можете решить на этой площадке. С первого места всегда идут накопления в каждом столе. С третьего места всегда идут переход на следующий стол. Автоматический переход. Не надо думать и бояться, пойдет ли следом за мной мой партнер. Пойдет, автоматически переходит. Со второго места зарплата везде. На первом столе вы 5 получите на вывод и клон на фабрику клонов МАКСИ. 15 и 15, получается 30. На второе место к вам приходит человек, вам 10, спонсору и вышестоящему. А сейчас вспомните, о чем я вам говорила, о компрессии. Вдруг у вас в первой линии, во второй а человек не активировался, а люди из низа, то есть ваши структуры делают активацию данной программы. Они куда встают? В ваши столы и все эти партнеры, так как их спонсор не активен, будут считаться вашими людьми. Вы за всех за них будете получать все реферальные начисления, потому что вы активировали свой кабинет. И вам также пойдут все вот эти начисления за второй уровень. Люди встают вниз. Вам по 10 тысяч рублей с каждого, самое малое, 3 раза с третьего уровня, самое малое 9 раз по 10, то есть 130. Третий стол работает по такому же принципу, как и второй. Все деньги по 10 тысяч начисляются на 3 уровня. Плюс у каждого из вас идет клон на второй стол. Четвертый стол, вам сразу идет 70 тысяч на баланс для вывода. Строится второй, третий уровень, вам реферальный, по 25 тысяч на баланс для вывода. То есть самое малое это 370 тысяч, а по факту намного больше. Пятый стол, вам сразу 100 тысяч рублей на баланс для вывода. А когда нижние ряды строятся, вам за каждого по 30 тысяч, то есть самое малое. 460. Представляете вообще, какие здесь деньги? На шестом столе за каждого полмиллиона. И еще, извиняюсь, с пятого стола клон идет в третий стол. Представляете, да? Вы сами же управляете своими клонами, расставляете их как хотите. Первое место. Это накопление. Со второго опять по 10 тысяч. И еще клон во второй стол. Денег море. Их реально море. Каждое бизнес-место в шестом столе – это вам полтора миллиона на баланс для вывода. А главное, что когда ваши люди вот здесь уже будут зарабатывать эти 500 тысяч, вам всегда будут сыпаться реферальные начисления за всю работу вашей структуры до третьего уровня в глубину. То есть на пятом столе по 30, на четвертом по 25 и по 10 тысяч на втором и третьем столе. Денег нереально много. Здесь огромное преимущество. Не только а в сравнении, там, допустим, с нашими там другими площадками. Вообще невозможно сравнить ни с одним проектом в интернете. Здесь предусмотрено вообще все. Здесь денег настолько много, просто нужно вам это понять, прорисовать, обдумать, взвесить и принять правильное решение двигаться к большим деньгам. И как только вы поймете все вот эти вот наши преимущества, вас отсюда будет просто не оторвать. Вот я серьезно вам говорю, просто не оторвать. Поэтому не поленитесь, разберитесь в данном маркетинге. Стройте свою структуру, давайте людям как можно больше информации и двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь к большим деньгам.